Буду давать информацию, которая нужна новичку в первую очередь после регистрации, да, и обычно у нас новички, когда приходят, они такие вот, как эта тетенька, да, не знают, за что хвататься у них в голове очень много вопросов. Хорошо, что если они их задают, да, они пытаются там сами с собой разобраться. И... Новички спрашивают, ну что мне делать, да? Вот сегодня мы как раз разберем эти вопросы. И я постараюсь пошагово показать, что новичку нужно делать в самое первое время после регистрации. Те, кто сегодня присутствует на вебинаре, именно не из новичков, а спонсоров, да, то есть те люди, которые уже умеют приглашать людей, те, за кем уже пришли люди, то есть у вас уже есть команда, вы для себя тоже это примерьте и подумайте, да, проанализируйте. Вы сами проходили все вот эти шаги или что-то вы упустили. Может быть, у вас просто, если что-то не получается сейчас, может быть, вы что-то упустили на старте. И вот первое, с чего бы я хотела начать, это... С самого начала, да, это с мечты. Как бы это сейчас ни звучало, знаете, так, ну, странно, может быть, да, для кого-то, потому что, когда мы устраиваемся на обычную работу, приходим, да, и нас не спрашивают, о чем ты мечтаешь, да, ведь нам просто говорят, зарплата будет 15 тысяч, если тебя устраивает, выходи, да, и мы с вами выходим на работу, при этом... Вообще сами забываем о своих мечтах, да, и бывает всю жизнь о них не вспоминаем. То есть, вот вспомните себя в детстве, да, у вас было много мечт, вы хотели и то, и другое, и третье, и пятое, и десятое, да. Но куда вот, это все делось, и много ли вы мечт, которые у вас были в детстве, уже осуществили, да. Вот сколько бы вам ни было лет, кому-то 20, кому-то 50, кому-то 60, да, много ли из того, о чем вы мечтаете, вы смогли осуществить, работая на обычной работе. Вот э, сетевой бизнес, в том числе и компания Reflame, да, это такой классный бизнес, в котором э, вам в первую очередь задают такой вопрос, о чем вы мечтаете, да? потому что если вы не будете, вот не разбудите свои мечты, именно не разбудите, да, э, некоторые просто забыли, как это, мечтать, ну как-то обыденность нас затягивает, да, и как-то А Здесь же вам сразу говорят, да, напиши список своих желаний, да, то, что ты хочешь, составь калаш. Это на ваше усмотрение. Ну калаш, он действительно работает, ребят. Ну, не знаю, я раньше к этому относилась, честно говоря, скептически, да. Мне казалось, это ерунда сидеть, вырезать там какие-то картинки из журналов, наклеивать их там на ватман большой, да, и потом еще повесить у себя это на видном месте на стене. Это казалось такая вообще фигня, честно говоря. Ну, не меня так это было. Ну, говорю, скептически относилась к этому. Может быть, и среди вас тоже есть такие люди, да, но это просто работает. Я не могу это никак доказать, никто это не может никак доказать, да, но это просто работает. Вот если вы хотите, чтобы у вас ваши мечты сбывались, естественно, для этого нужно делать что-то, да, не просто так составить калаш и повесить на стену. Но этот калаш, он будет постоянно перед вашими глазами, и не только перед вашими глазами, он будет в ваших мыслях. А вот то, что в ваших мыслях, то оно у вас и происходит. Сами вспомните, да, когда вы о ком-то думаете долго, да, ну, или просто о ком-то вспомнили, а, давно человека не видели, и тут вдруг вы его неожиданно встречаете, да, и говорите, о, я только тебя вспоминал, да, бывало такое же. Вот, то есть это все <связано> взаимосвязано, это, просто, это действительно работает, да, просто если вы это поверите, то хорошо, если нет, это ваше личное дело. Вот, но в любом случае, мечта это то, что будет вас мотивировать. Если вы просто пришли в бизнес, чтобы попробовать, да, и у вас нет никаких каких-то желаний, да, которые вы хотите осуществить, ну, это не наемная работа. Так можно работать на наемной работе, да, как вот по-обычному. Ты жить обычной жизнью, ходить на работу за 15-20 тысяч, ну, это все нормально, да, на еду хватает. Ну, потом придет пенсия <laughs> но ну, ничего страшного проживем как-нибудь да? вот. сетевой бизнес это маленечко иная жизнь совершенно да и здесь действительно нужно начинать с мечты если вы этого не умеете делать если вы забыли как это делать нужно а, выковырить из себя вытащить из себя эту истинную причину почему вы будете здесь работать но когда я так говорю, да, обычно люди начинают, ну ладно, я помечтаю. И начинают говорить, я хочу квартиру, дом, машину, яхту, да. Уже до того доходит, что яхту хочу. До этого человек ничего не хотел, да, тут яхту хочу. Это тоже неправильно. То есть, мечты должны быть реалистичны. да. И потом, когда человека спрашиваешь, ну ты на самом деле хочешь яхту, да, вот у тебя сейчас машина в кредите квартиры в ипотеке, ты хочешь я <с> То есть, ну, должны быть реалистичные мечты, да, вот то, о чем вы мечтаете в первую очередь сейчас, а кто-то может быть закрыть э, ту же самую ипотеку, да, кто-то хочет закрыть кредит какой-то, а кто-то хочет построить дом, а у кого-то нет долгов, да, это слава богу, и человек мечтает о новом уровне жизни, о более высоком уровне жизни, да? кто-то хочет путешествовать, а это лично ваше дело, да, я не могу вам навязывать мечты да придумать их за вас я просто вам привожу примеры а вы для себя вот именно начните с этого шага потому что если у вас не будет истинной цели да то есть мечта это первое но после того как у вас будет мечта она должна превратиться в цель и уже к этой цели вы должны идти то есть если у вас будет мечта у вас будет цель если у вас будет цель вы найдете, что узнаете, что вам нужно делать, да, вы будете знать, что вам нужно делать. Вот, поэтому те мечты, которые вас будут вдохновлять, это будут действительно двигатель вашего роста в бизнесе. А компания Reflame, это, знаете, в этом плане это инструмент это действительно инструмент, который позволяет осуществить любую вашу мечту, потому что любая мечта измерима в деньгах. Ну, я думаю, что никто спорить не будет с этим, да, что о чем бы вы ни мечтали, это в любом случае упирается в деньги. Иначе, если бы ваши мечты были настолько легко исполнимыми, да, вы бы давно уже их осуществили. Но почему-то а люди мечтают только путешествовать, но этого не делают, мечтают ездить на классной, комфортной машине, но почему-то ездят на отечественной машине, да, какой-нибудь старенькой. Ну, то есть вы понимаете, о чем я говорю. И вот э, бизнес-рефлэм и маркетинг-план в том числе – это реально очень классный инструмент, который позволяет осуществить абсолютно любую мечту. А сначала, когда человек приходит в этот бизнес, если это человек, который, ну, рядовой, да, можно так сказать, не все же приходят предприниматели в рейхлэн, да, ну, обычный, например, среднестатистический человек пришел, который был наемным работником, да, у него сначала мечты небольшие. Хотя бы там, опять же, тоже кредит закрыть, да, там, ипотеку выплатить, купить машину, купить квартиру, да, дать образование детям. А потом мечты начинают становиться более глобальными. Здесь маркетинг-план, опять же, он не ограничен, то есть он дает возможность осуществить любую мечту. Ну ладно, я на этом слишком много не буду останавливаться, я просто хотела, чтобы вы поняли, да, что какие бы запросы у вас ни были, простой рядовой человеку пока еще да или вы предприниматель который со стажем уже который умеет зарабатывать большие деньги но при этом многие предприниматели они до того много работают до да, что не видят свою семью и у них мечты уже о том чтобы построить такой бизнес который бы не только приносил доход но еще и свободу да? не только финансовую но и на самом деле Обычную человеческую свободу, да, то есть возможность побыть с родными, близкими людьми не только ночью, но и в то время, когда хочется. Вот, поэтому ну, на любой вкус и цвет, да, можно сказать, здесь есть удовлетворение потребности любых в маркетинг-плане. И э, почему я вам показываю эту картинку, я вас прошу, чтобы вы, после того, как вы пропишете все свои мечты, чтобы вы посчитали, сколько они стоят. И нашли на этой картинке, ну, или открыли просто по маркетинг-план, да, у кого его нет, закажите обязательно, он стоит там 80 рублей. И найдите ту планку, тот доход, да, и ту планку, то есть уровень, на который вам нужно выйти для того, чтобы свои мечты осуществить. Начните с какой-то одной самой главной мечты, да, и постепенно вы будете их осуществлять по порядочку. То есть после того, как вы определились, для чего вам это нужно, первая цель ваша в любом случае будет краткосрочной, это цель директор. Да? То есть, ну, мы всегда говорим, что ваша цель должна быть не директор, а как минимум золотой, потому что если вы просто стремитесь к тому, чтобы стать директором, да, подумайте, кем тогда будут ваши партнеры те, кто зарегистрированы под вами, те, кого вы пригласили. То есть, если вы просто директор, то ваши партнеры, ну, консультанты, да, процентники. А консультанты-процентники, они много не зарабатывают. А если люди ваши много не зарабатывают, то они уходят или не развиваются. И чтобы этого не происходило, ваша цель должна быть как минимум золотой директор, чтобы в вашей команде было, получается, как минимум, Два директора, зарабатывающих а, от 30 тысяч. Это уже более-менее нормальный доход, да, у нас в стране более-менее нормальный доход, а, от которого можно опираться. Но первоначальная цель у нас в любом случае с основной веткой выйти на 22%. И вот что нужно делать, да, как это сделать, что для этого нужно делать, это всего лишь три простых правила. Вы все о них знаете, я думаю, даже новички о них знают, потому что, когда человек регистрируется, он а, об этом уже узнает, да, то есть он спрашивает, что надо делать будет. Мы ему объясняем всегда, да, что нужно поменять магазин, то есть делать личный товарооборот, да, поменять магазин, покупать вместо обычного магазина у себя, <coughs> приглашать людей и обучаться, да. То есть здесь я просто это повторяю. Ничего нового, сами просто не усложняйте, этот бизнес, он на самом деле очень простой. То есть просто это должно быть у вас как правило. Вот, бизнес простой, если правила выполняются. Если что-то придумывать, пытаться новое, да, если не выполнять правила, потом нечего спрашивать, почему не получается. Да? То есть первое правило – это организовать себя в обучении. Второе правило – это организовать свой личный товарооборот и групповой товарооборот. И организовать поток людей в бизнесе. Естественно, я расскажу обо всем этом поподробнее. Да. Что значит организовать себя в обучении? Ну, во-первых, посещать вебинары. Да. Вебинары у нас в команде проводятся с по пятницу, в 19 часов по московскому времени. Это как бы, время неизменно, да, в субботу, в воскресенье, выходной. А посещать планерки, которые проводят ваша структура. То есть у нас много команд, и у каждой команды есть свой директор, и каждый директор проводит Планерку там, в определенный день. Вот э, если вы эти планерки не посещаете, ну, опять же, у вас нет обратной связи с командой, вы не знаете свою команду, вы не знакомы, о каком коллективе может быть речь, да, о каком развитии может быть речь, если вы <coughs> не общаетесь с командой. Будьте быть на связи со спонсором, с менеджером с вашими да? не всегда бывает, что спонсор ваш такой активный, да? то есть ну, бывает новичок пригласит, а потом сам не работает. Поэтому если даже ваш спонсор не работает, вы должны знать контакты ваших вышестоящих менеджеров и директоров, чтобы быть на связи с ними. Ваш бизнес не должен зависеть от вашего спонсора или вообще от кого-либо из вашей команды. Да? <coughs> То есть, если кто-то ушел, если кто-то перестал работать, например, да, или кто-то уехал в отпуск, ваш бизнес от этого не должен зависеть. Вы не должны остаться один на один с информацией, с людьми. да. Вы должны всегда быть на связи с кем-то, со своей командой. Читать чаты. Чаты — это онлайн-офисы. У нас... Мы работаем онлайн, да, и мы общаемся, у нас нет возможности, но есть возможность встречаться, да, но не так часто, как хотелось да, потому что мы все с разных городов, с разных часовых поисков, и чаты — это то место, которое нас объединяет, и где мы можем общаться, помогать друг другу, да, та информация, которая вам полезна, вы себе ее сохраняете, заведите какой-нибудь себе блокнот в электронном виде, лучше на гугле, Потому что если у вас вдруг полетит компьютер, например, да, или вы, например, сначала были на компьютере, потом в другом месте оказались в интернете с телефона, то вы можете эту информацию просмотреть в любом месте, с любого гаджета. То есть Google таблички, например, да, это очень удобный инструмент. Если вы об этом не знаете, что это такое, то спонсора своего спросите, он вам подскажет, как это сделать. То есть это не тема сегодняшнего вебинара, но это очень такой удобный инструмент. Если вы знаете ответ на вопрос, который задают в чате, не ждите, пока кто-то ответит. Да? Отвечайте сами. Учитесь давать людям информацию, в том числе и в чате. Изучайте коуч-центр. На коуч-центре есть информация для новичков, для партнеров, есть истории успеха, да? есть записи вебинаров. То есть это тоже нужно все изучать постепенно, но все, что вы изучаете, важно применять на практике. Если вы это просто будете изучать, читать, смотреть, много знать, но ничего не делать, ничего не изменится в вашей жизни. И читать литературу по бизнесу. Это очень важно, потому как саморазвитие никто не отменял. Да, мы даем разностороннюю информацию, да, но люди приходят настолько разные, да, у кого-то, и у каждого как бы свой опыт жизненный, да, у кого-то есть опыт в продажах, у кого-то его нет, у кого-то есть опыт в управлении людьми, у кого-то его нет. И поэтому, давая общую информацию на вебинарах, в видео уроках, да, это одно. Но когда вы ищите информацию, которая нужна лично для вас, да, которая будет полезна лично вам, и сами ее изучаете, прорабатываете, это здорово. Вы становитесь таким образом лидером, в первую очередь сами для себя, для своей команды, да, и растете личностью. <coughs> Потому что в любом деле, в том числе и в нашем, да, зарабатывают профессионалы, и ваша задача этим профессионалом стать. А если вы не будете не организуйте себя в обучении, да, то ну, персоналом вы, к сожалению, не сможете стать. А для тех, кто сидит на вебинарах через планшет или с телефона, а точнее, те, кто сидит, они уже и так знают, да, они уже смогли зайти сюда. Но если у вас появятся такие новички, например, <coughs> у которых нет компьютера или нет возможности с компьютера зайти на данный момент на вебинар, то для них в помощь вот такое приложение называется... My open conference. Значок вот такой, вот вы видите сейчас на экране, да, через него можно заходить на вебинар, просто ссылочку вставляете там и заходите. Ну, про чаты я уже говорила, да, что чат это наш онлайн офис, у нас есть общий чат энергии роста в Telegram и есть у каждого директора чат по ветке. То есть э, чат, в котором находятся люди с одной веточки. А, ну, чат — это такое место, да, в котором вы будете для себя брать полезную информацию. Так, друг. <сélcastically> <сélcastically> И вот ну, говорят так, да, что... Чтобы свежий огурец стал соленым, его нужно поместить в рассол. Чат – это так называемая бочка с рассолом, куда вы и ваши новички тоже да, свежими огурчиками приходят да, и начинают засаливаться в этом бизнесе, <знавать> узнавать информацию, да, пропитываться ей вот этим духом командным. Да. Поэтому в чате, если вы новичок, да, и вы, вас спонсор пригласил в чат, вас начинают там приветствовать. Вам тоже нужно давать обратную связь, да, то есть писать, задавать вопросы, особенно если спонсора нет на связи, не ждите, пока он появится, да, задавайте вопросы в чате. Сразу предупреждаю, что сообщений будет много, и чтобы вас это не отвлекало в ненужные вам моменты, например, на работе или ночью, да, ночью желательно интернет отключать, конечно, на работе, например, чтобы вас не отвлекало, то уберите звук просто у чата. И э, выходить из чата не нужно, потому что там именно рабочая информация. То есть сами старайтесь давать там полезную информацию и черпайте для себя то, что вам необходимо. <coughs> Я теперь буду говорить сейчас именно про бизнес-партнеров. Бизнес-партнер это тот, кто пришел э, не просто потреблять продукцию для себя, а брать со скидкой и с таким намерением получится, не получится, да? а именно для бизнес-партнера, который уже определился, что я буду строить бизнес в этой компании, да я знаю, какие мечты я хочу осуществить, я знаю, что мне для этого нужно делать. Да? Что нужно делать после регистрации именно бизнес-партнера? Во-первых, активировать личный кабинет, то есть разместить заказ. Да? Первым своим заказом вы активируете свой личный кабинет. И вы таким образом не удаляетесь из базы компании через 3 месяца. Если вы не размещаете заказ, то через 3 месяца после регистрации вы удаляетесь. Даже если под вами уже выстроена команда, вами или спонсором не имеет значения. Если ваш номер не активирован заказом, вы удаляетесь. На прежнее место восстановиться нельзя. Поэтому к этому относитесь очень серьезно. Что нужно еще сделать после регистрации? Для понимания этого бизнеса, для понимания принципа работы в этом бизнесе, обязательно почитайте две книги. Это книга «Бизнес-трафарет» и книга «Десять уроков на салфетке». Вам их даст спонсор, либо их можно найти в интернете. Эти книги вам дадут общее понятие вообще о сетевом бизнесе и почему здесь стоит работать. Вот если вы, ребята, еще это не читали, вам нужно это обязательно прочитать. Это настолько простые книги. Весь в на салфетке – это вообще вот такая тонюсенькая книжечка. Бизнес-трафарет – это еще тоньше. Но они настолько доходчиво <с> объясняют суть этого бизнеса в целом. То есть это не именно книги про да, это книги про всего бизнес. Что... Просто нет, не остается никакого сомнения, что нужно работать именно в этом бизнесе, никаком другом и точно не на работе. Дальше, что нужно сделать? Посмотреть а, запись успешного старта, то есть, вот, что мы сейчас с вами проходим. Да, Если вы онлайн смотрите, то хорошо, если вы смотрите запись, то хорошо, вы пункт вот, уже выполняете. И посмотреть обязательно запись вебинара «Работа с возражениями». Без проработки этого вебинара «Работа с возражениями» да, нельзя начинать работать. Потому что вы, когда начнете приглашать людей, да, то есть организовывать поток партнеров в свой бизнес, это одно из правил, да, о которых мы с вами говорили, то ну, у вас не получится. Потому что вы начнете встречать различные возражения людей, кто-то скажет, это не мое, кто-то скажет, мне нет времени, кто-то скажет, а, это орифмин, кто-то скажет, о, сетевой, это лохотрон, это пирамида и так далее. Вы должны уметь работать с возражениями, это во-первых. Во-вторых, как бы проработав материал этого вебинара, вы сами просто одеваете таким образом бронежилет, так называемый, да, что вы начинаете понимать, почему люди возражают, да, почему они... На самом деле отказываются, да. Мы, если бы не посмотрели этот вебинар, да, вот вы, если не посмотрите вы, а после первых же отказов и вот таких вот возражений, да, будете думать, что ну, это вообще нереально. То есть все считают, что это вообще полная ерунда, да, никому это не надо. То есть вы будете так вот считать. А если вы проработаете этот вебинар и поймете, почему на самом деле люди возражают и как отвечать на эти возражения? Вы сможете этих же людей очень качественно переводить своих партнеров а, и удивитесь, и эти люди сами потом удивятся, да, что они так думали раньше. То есть они раньше думали, что дело лохотрон, они раньше думали, что это не работает и так далее. Да. На самом деле просто а, нужно научиться работать с самозаражениями. Если вы этого до сих пор не умеете, это большая, большая, большой пробел в вашей деятельности. И вы таким образом теряете очень много партнеров с бизнес. А те партнеры, которые возражают, на них, наоборот, нужно ставить акцент. Потому что те люди, которые присматриваются. Да? Это нормально, когда люди возражают. Поэтому, когда человек быстро и легко соглашается, это не так уж и хорошо, как кажется. Вот. Поэтому научитесь работать с возражением, посмотрите интересный вебинар, а лучше 2 или 3. У нас есть запись этих вебинаров, да, в общем, в общей копилки вебинаров, поэтому спонсор вам даст, как только вы попросите. И что нужно делать, это выбрать метод рекрутирования для себя, кого вы будете приглашать, как вы будете приглашать, где вы будете приглашать, да. то есть можно работать со знакомыми, можно с незнакомыми, можно вживую, можно через интернет, можно в ВКонтакте, можно в Одноклассниках, можно в Инстаграм, да? то есть для себя вам нужно определить с методом рекрутирования. то есть методом приглашения людей. Ну и надо делать. То есть не просто сейчас послушать, да, сказать «ага, я все понял», а нужно делать. Нужно активировать личный кабинет, разместить заказ, нужно прочитать две книги, нужно посмотреть два вебинара и нужно определить с методом рекрутирования. Второе правило, да, про которое мы говорили, это организовать личный товарооборот. То есть здесь все просто, здесь ничего нового не скажу, да, здесь, я думаю, все об этом знают, что мы просто меняем привычку покупать в обычном магазине на привычку покупать свою. Ну, я не буду объяснять, что это выгодно, да, что это безопасно, экономно и так далее, потому что я думаю, что при регистрации вот все это уже а, Таким образом, вы, даже если раньше не пользовались Арифы, или пользовались, и вам не подходило раньше что-то, да, бывают такие люди, вы начинаете знакомиться с продукцией, понимать, что из полутора тысяч номинований что-то что для себя можно подобрать, да, а, и обязательно познакомьтесь с продукцией Веллбит. Я вам просто очень-очень рекомендую это. Я тоже раньше к ней относилась скептически, как только она появилась. Это было, по-моему, 7 лет назад. Но я вообще не понимала, для чего нужно, для чего мне нужны коктейли. Я вообще не понимала. У меня был такой стереотип, что коктейли – это для похудения. А я весь вешу, вешу 55 килограмм при росте, там, метро 73, да, ну, куда мне худеть? Вот, поэтому мне как бы, для себя сразу поставила, нет, коктейли мне нужны. Но сейчас каждый день. То есть я понимаю, для чего они мне нужны, но это тема другого бонара, конечно, да, я вам просто рекомендую присмотреться к этой продукции обязательно. Как бы вы сейчас скептически к ней не относились, да, как бы вообще скептически не относились к БАДам, биологической добавкам, которым является продукция Wellness, ну, хотя она просто классифицируется у нас так, да, в России, как бар. На самом деле это еда обычная, просто в виде порошка, да. Я вам рекомендую, присмотритесь. И мы говорили об активации номера, да. Активировать номер, я уже сказала, можно в течение трех месяцев после регистрации, но если вы именно пришли на бизнес, а не.. На потребление продукции просто да как, как ну, со скидкой для себя брать да если вы пришли со скидкой брать для себя вы можете в любой момент активировать но в течение этих трех месяцев если вы пришли строить бизнес то а, вам нужно организовать товарооборот уже первый свой каталог потому что если вы не будете как а, бизнес партнер организовывать товарооборот то не надейтесь, что ваша команда, ваши люди, которых вы будете приглашать, тоже это будут делать. Они будут смотреть на вас. Они будут очень такие же, как и вы. Если вы этого не делаете, почему они должны это делать? Да ни почему они вообще не должны это делать, правильно? Вы должны быть примером для своей команды. То есть если вы бизнес-партнер, то вы учитесь организовывать личный товарооборот уже с первых дней регистрации. Я сказала именно учитесь, да, то есть я вам не сказала, вы затариваетесь продукцией на 100 или на 150 баллов, да, я сказала именно учитесь. Как организовать товарооборот, опять же, существует много вебинаров, проводили уже мы на эту тему, да, и проводим тоже периодически, что-то -то новенькое узнаем. Это очень просто. Если у вас нет возможности, например, лично для себя делать заказ на 100 баллов, да, ну это 100 баллов это коктейль плюс витамины. Только для себя. Да? Или, например, это две пачки витаминов для себя и для мужа, для себя и для жены, да. А то это, это не тонны косметики, да, то есть это не тушь, помада, туалетная вода, и потом не знаешь, куда это солить, все, да. А это просто две пачки витаминов. 100 баллов это две пачки витаминов, которые вы 21 день скушаете, да, то есть выпите. И это для вашего здоровья. Если такой возможности пока нет то вы учитесь организовывать товарооборот с вашими знакомыми. Вы просто предлагаете скидку своим знакомым, можете показать электронный каталог, можете печатный каталог показать, да? и делаете просто как совместные покупки. То есть ваши знакомые заказывают через вас с вашей скидкой. Вы на них не зарабатываете, да, вы просто им отдаете свою скидку, но при этом вы делаете свой личный товарооборот, вы учитесь делать свой личный товарооборот и, приглашая людей в свою команду, вы уже их можете научить тоже это делать. То есть, если вы умеете это делать, вы можете научить кого-то другого. Если вы не умеете это делать, почему вы можете научить? Правильно? Начинаем всегда с себя. Не надо говорить, что я не могу. Все вы можете. Все вот здесь у вас. Не придумывайте. Да, если вы не можете организовать товарооборот на... 100 или на 150 баллов, на каком бизнесе может быть речь. речь быть не может на каком бизнесе. Для тех, кто долго не думает, быстро стартует, да, если заказ ваш на 100 баллов, то вы участвуете в стартовой программе, получаете наборы продукции за 199 рублей, 4 набора в течение четырех каталогов. Подробно об этом есть видео отдельное, есть спонсор, который может это все разжевать, да, я просто вам закидываю удочку, чтобы вы знали, что для вас, для новичка в течение 21 дня действует такая классная программа. Когда я новичкам они ней рассказываю, я всегда им завидую белой завистью, потому что когда мы регистрировались такой старт программы, таких подарков классных не было. А плюс у вас еще дополнительная скидка, 5% от базовой скидки 20% процентов, да, добавляется, если у вас заказ на 150 баллов в течение каталога, то у вас еще дополнительное преимущество. Они здесь все расписаны, но я не буду сейчас углубляться в это, да, потому что это можно сказать, вы это все должны прочувствовать на себе, да, увидеть это все должны, а не просто прочитать. То есть это и дополнительный каталог с дополнительными скидками, это возможность купить продукцию с 50%, это ваш первый доход, который вы получаете от компании. Вы выходите сразу на первую ступеньку по маркетинг-плану на 3%. То есть это дополнительные преимущества, очень-очень приятные, на самом самом вашем старте. Дальше. Третье правило, да, я говорила, что буду поподробнее все это рассказывать. Организовать поток людей в бизнес. Как организовать? Откуда приглашать, да, где людей брать? Во-первых, знакомые. То есть у каждого человека есть как минимум 100 контактов в телефоне. Если у вас есть телефон человека, это говорит о том, что вы хотя бы раз не созванивались. Правильно? Зачем вам держать в телефоне номера, которыми вы не пользуетесь? Если не пользуетесь, значит почистите. Посмотрите, сколько у вас реально контактов, людей, с кем вы просто можете завести диалог. Это не значит, что вы должны им позвонить и сказать... Пойдем со мной в Арифейн, да, Не в коем случае так делать нельзя. Здесь важно научиться правильно работать с теплым рынком, да, со знакомыми людьми. Для этого есть тоже записи вебинаров, мы проводим также живые вебинары, да, И есть ваш спонсор, опять же, вам в помощь. Сегодня я вам не могу дать по каждой теме отдельно, так как бы это не хотелось сделать, но... Сегодня вот просто у вас должен, должна сложиться картинка, что вам поэтапно нужно делать. То есть смотрите, вот у каждого человека есть э, как минимум 100 человек в записной книжке, да, в телефонной книжке. Вам нужно начать, я, не то, что вам нужно, да, я вам рекомендую начать со знакомых. То есть я вам... Э, Могу также порекомендовать, конечно, начать из холодного рынка, то есть э, работать через интернет, да, но я вам все-таки рекомендую больше, начать со знакомых, потому что это быстрый рост. Это люди, которые вам доверяют, э, с которыми вам, у вас уже сложились доверительные отношения, да, поэтому э, начните лучше с теплого рынка, да, изучите материал о том, как правильно приглашать знакомых, чтобы этого не бояться, не бояться, что вам ответят, что о вас подумают, да, не дай бог, вам подумают, что вы в какую секту записались, еще что-то что подобное, да, пирамиду там и так далее. Вот посмотрите обучающие вебинары и правильно работайте со знакомыми. При организации потока людей в бизнес необходимо начать развивать личный бренд на той страничке которая у вас сейчас уже есть. То есть не создавать новые, да, а именно эм, откорректировать ту, которая у вас есть. Я сейчас подробнее про это скажу. И э, поток людей в бизнес можно организовать, естественно, через социальные сети. Большинство из вас, да, кто здесь находится, э, пришли через соцсети, то есть раньше со своим спонсором, с тем, кто вас пригласил, не были знакомы, да, ведь а, и это вообще крутой инструмент, да, потому что он позволяет бесплатно а, построить свой бизнес, то есть без вложений. Об этом тоже есть отдельные вебинары. А, я говорила, что вам нужно определить с методом рекрутинга, да, с методом, как вы будете приглашать людей, откуда вы будете приглашать людей, знакомых, незнакомых, да, через интернет или вживую. Но хочу еще раз остановиться на ваших знакомых. Что здесь нужно будет сделать? То есть, опять же, про возражения я уже говорила: да? без э, вебинара, э, как работать с возражениями, начинать работать нельзя, без просмотра вебинара. Есть еще книга отличная э, Бухтиярова, э, Мастер работы с возражениями. То есть, по сути, те вебинары, которые проводит любой лидер по работе с возражениями, основаны на этой книге. То есть, он объясняет, почему люди возражают, да, какие за этим кроются истинные причины. Если человек возражает вот так-то, то что на самом деле он подразумевает, по вопрос у него есть? То есть он это все объясняет, и вам становится на ним легче, вы понимаете, начинаете людей, почему они так реагируют. И вы можете с ними уже общаться комфортно, да? а Когда вы будете работать с знакомыми, не ждите, что все будут соглашаться. Но не могут все соглашаться, поймите, да, что какие бы ни были классные друзья, там, мы в первого класса вместе, да, там, или садик, или с рождения, да, даже, может быть, ваши родные, брата или сестра, не обязательно они будут с вами в бизнесе. И не надо ждать согласие от всех, особенно от близких родственников, да, и не надо обижаться на то, что вам будут отказывать ваши близкие родственники. Когда отказывают близкие, это ну, воспринимается немного болезненнее, чем отказывать, когда отказывают незнакомые люди, да? Ну, когда незнакомые отказывают, как-то, ну, как ну Господи, ничего страшного, ладно, пойду найду другого, да, человека. А когда вы знакомые отказывают, это маленько болезненно воспринимается, поэтому вам нужно сразу быть готовым к этому. Они могут все соглашаться, кто-то должен работать по найму, да, то есть такие профессии, как повара, учителя, врачи, инженеры и так далее, да, они тоже ведь нужны, но мы же без них не можем жить, правильно? Если бы все были бы в бизнесе, в сетевом, да, кто бы работал врачом, поваром и так далее, да. То есть, есть, естественно, профессионалы своего дела, мы уважаем абсолютно все профессии, поэтому обижаться на кого-то и рассчитывать на кого-то, что обязательно человек согласится, да, не надо. Ваша задача просто дать информацию, а уже кто с вами пойдет, тот пойдет. Ну, будет так, конечно, еще, что кто-то вначале не пойдет, но потом, увидев ваши результаты, вам присоединится. Да? Это тоже такое бывает, часто. И а, не стесняйтесь приглашать своих знакомых. То есть вы можете подумать новички, да, что у меня пока нет результата, я пока не буду приглашать, или что обо мне подумают. Да? Вот, как там, что обо мне скажут, и так далее. Не надо так думать ни в коем случае. А вас вообще ничего не подумают. <laughs> ну, если что-то и подумают, то скажут. И опять же, здесь нужно посмотреть вебинар, да, чтобы правильно начать соглашать. Ну, знаете, если всю жизнь думают, что обо мне подумают, можно так и умереть, думая, что обо мне подумают. То есть... Можно так и не успеть жить, да, на самом-то деле. Жить надо своими мозгами, да, и неважно, что там про вас вообще про вас ну, люди не думают. Да, это у вас мания величия, если <laughs> про вас, если вы думаете, что про вас постоянно что-то думают. Вот, поэтому живите просто так, как вам хочется, да, и будьте таким человеком, к которому будут люди тянуться, а люди, которые будут вас тормозить. Да, вы должны их избегать. То есть, если люди, которые, особенно это будут ваши близкие, да, вы удивитесь, кстати, этому, что когда вас будут, вам будут говорить, да куда ты полез, да, да, у меня там знакомый пробовал, не получилось, у тебя не получится, да, это люди, которые тянут вас назад, тянут вас вниз. Это могут быть ваши близкие родственники, да, естественно, ссориться с ними не надо, просто не надо их слушать. Нужно... Слушать свой внутренний голос, нужно а, работать, идти за профессионалами, за теми, у кого получилось, а не слушать тех, у кого это не получилось. Да? Если вам, например, скажут, да, что не ходи замуж, да, я там была, у меня не получилось, вы же ну, не будете слушать человека, да, здесь то же самое. Вот, и, то есть стесняться приглашать своих знакомых не надо, потому что а, если не вы, то кто-то другой пригласит Вашего знакомого, но уже в свою команду, не в вашу. Никто из лидеров не скажет вашему человеку, да, вашему знакомому, что даст информацию и скажет: ну вот, у тебя же там есть подруга или сестра, да, иди к ней зарегистрируйся. Ну, зарегистрируй его к себе. И это проверено абсолютно всеми лидерами. Это, мне кажется, у каждого лидера была такая ситуация, что его знакомого, которого он сам ну, как-то обошел внимание, не пригласил по да, какой-то причине. А, ну, оказалось так, что человек оказался в другой команде. Ну, кто виноват в этом? Только сам человек, который не пригласил, правильно? И это, сто ну, тысяч процентов, что так и будет. Поэтому не стесняйтесь, да, не ждите, пока ваших знакомых пригласит его другой. И про личный бренд. Когда начинать развивать личный бренд? Прямо вот с первого дня, как только вы решили строить бизнес, может быть, не с первого дня, когда вы зарегистрировали, да, не все сразу э, понимают, куда они попали вообще, да, свои дела, заботы есть. Да, но вот прям с того момента, как вы приняли решение строить бизнес, как только вы прописали свои мечты, как только вы нашли, э, сколько посчитали, сколько они стоят и нашли э, ту планку по маркетинг-плану, которая вам нужна для того, чтобы свои мечты иметь возможность реализовать да, в финансовом плане. Вот прям с этого момента вы начинаете раскручивать личный бренд. Личный бренд это то, что работает, опять же, 100 тысяч процентов. Вы даже можете не подозревать об этом, но за вами наблюдают ваши знакомые. Как только вы что-то выкладываете или как только вы выкладываете что-то, что на вас не похоже, да, что вы раньше не делали, они начинают за вами наблюдать еще более усиленно. Они начинают ждать, что дальше вы выложите. Да? Поэтому, опять же, про личный бренд есть отдельный вебинар. Как его развивать, да, что это подразумевает под собой, что нужно делать для того, чтобы его развивать. Да? Ну, вкратце. Вот ваша в интернете, да, ваша страничка – это ваше лицо. И если ваша страничка сейчас вся в репостах, да, то есть у вас там репосты из групп, репосты из других страниц, да, какие-то розыгрыши, конкурсы, какая-то халява, да такая, вот ну, непонятная, э, убираем. Это все мы чистим. Это никак не, раз, не повлияет на развитие вашего бизнеса. Это только если это у вас останется на страничке, и дальше вы будете развивать личный бренд, пытаться развивать, да, это только неблагоприятно на вас скажется. Это скажется как ну, несерьезность. Это люди, которые занимаются бизнесом, не делают репосты рецептов, конкурсов, розыгрышей и так далее. Это все убираем. У вас должна быть красивая аватарка. Самая-самая лучшая фотография, самая-самая качественная. Если есть возможность, сходите на фотосессию. Сейчас я знаю, что даже в самых маленьких городах есть фотографы, которые организуют фотосессии. Можно скооперироваться с подружками, сходить на часовую или получасовую фотосессию, сделать каждому по фотке, да, ну, по несколько фотографий, и как бы разделить общую сумму, если уж совсем плохо, да, там с финансами. Но это можно сделать. Можно... Ищите возможности. Не пытайтесь а, искать отговорки, которые очень легко всегда находите. Да? Ищите возможности, чтобы это сделать. А, за вас никто не будет искать. Никто не будет вас пинать, толкать, да, говорить, ой, я тебе нашел где-то сессию сделать. Спонсор да? точно этого делать не будет, только вы сами. А, вот с аватарки все начинается. Как только. Даже ваши знакомые, да, я не говорю уже про незнакомых людей, которые будут заходить на вашу страничку и вас оценивать как личность, да, вы ему будете незнакомому человеку либо интересны, либо нет. Если вы ему не понравитесь на фотографии, он все, сразу закрывает вашу страничку и уходит, даже не читая то, что у вас там на, страни... на стене находится. Если это будет ваши знакомые, то они сразу увидят, как поменялась ваша аватарка, что-то там какой-то деловой стиль появился, да, то есть старайтесь в деловом стиле сделать фотографию, ну, либо просто, чтобы это была качественная такая фотография, да, чтобы вас было хорошо видно. Одеваете самый лучший наряд, да, и мужчины и женщины, это касается всех. Идете в самое красивое место, да, куда-то и делаете самую лучшую фотографию, ставите ее на аватар. Стена. Это то, куда дальше смотрят люди, да, то есть вас оценили по фотографии по аватарке и пошли дальше смотреть вообще, кто вы, о чем вообще ваша страничка, чем вы живете, да, то есть на стене не должно быть репоста. Повторяюсь еще раз: не должно быть репоста. У кого сейчас на страничке есть репосты, все удаляем, все чистим, этого быть не должно. Это ваш бизнес никак не продвигает вас как бизнесмена или бизнесвумен, да, никак не позиционирует. Убираем. А, забудьте, да, о всех розыгрышах, распродажах, бесплатных там еще чего-то, да. Вот я смотрю на страничке новичков, да, у них прям и это все, бесплатные роллы еще что-то. Ну, в общем, поняли, да? А, чистите, редактируйте свои альбомы. Посмотрите, чтобы у вас фотографиях не было, среди фотографий не было где а, какие-то застолья. Ну, красивые, пожалуйста, да, но только чтобы там не было спиртного, чтобы не вот такие вот улыбающиеся с стояли бы там, да, а, а, чтобы не было купальников. То есть это неприемлемо на страничке бизнес-партнера. То есть, ну, какая бы красивая фигура ни была, да, не продвигается бизнес через купальник наш бизнес. <с> И когда вы выкладываете какие-то записи на своей стене, обязательно их сопровождайте фотографией либо качественной картинкой. Фотографии могут быть ваши, это очень-очень хорошо работает, когда вы будете видеть разницу. То есть, когда вы выкладываете свои фотографии или когда вы выкладываете просто картинки, лайков будет больше, когда у вас стоит личная фотография. Фотографии должны быть хорошего качества текст должен быть не длинным и должен быть разбит на абзацы. Длинный сплошной текст никем не читается. Поэтому вам нужно, этому нужно учиться за да, вот один такой вебинар, вот то, что я вам сейчас говорю, вы, естественно, что-то мимо ушей пропустите, да, что-то не запомните. А, но этому нужно учиться, просто это такие основы сейчас дают, да. Посмотрите на страничку вашего спонсора да и сравните как бы, сделайте анализ да что вам в ней нравится обратите внимание на какие-то акценты да, то есть сделайте для себя какие-то акценты а, то есть понаблюдаете да как ведет свою страничку тот видишь который вас пригласил то есть и от вас что писать, да, вообще как развивать личный бренд? То есть основные темы – это, естественно, семья и бизнес. То есть не, должно быть, не должна быть ваша страничка вся полностью в бизнес-постах. Да, это никому не интересно. Всегда интересно видеть среди таких вот каких-то рабочих моментов живого человека. Да, поэтому какие-то вылазки с семьей, да, там прогулки, Детки, праздники, ну просто жизнь, да, просто даже вот свои личные фотографии. Это очень хорошо разбавляет вашу страничку, делает ее живой, показывает вас как нормального живого человека, обычного, да, и незнакомым людям особенно, да, это как бы доверительные отношения к вам складываются. И публиковать нужно еще то, что важно в вашей целевой аудитории, то, что интересно в вашей целевой аудитории. То есть важно определиться с вашей целевой аудиторией. У кого-то это будут предприниматели, да, у кого-то это будут мамочки в декрете, у кого-то это будут мужчины, у кого-то это будут наемные работники, которые мечтают о своем бизнесе, да, то есть вот то, что интересно именно вашей целевой аудитории, а не как будто бы всем, да. Если вы будете пытаться. Выкладывать на своей странице то, что, по вашему мнению, будет интересно всем, вы не зацепите никого. Нужно именно целиться на свою целевую аудиторию. Но об этом, опять же, тоже есть отдельное обучение. Опять же, даю основы сегодня, да? И что еще? Ваши видео, какие-то записи ваших поступлений, да, может быть, вебинар какой-то, но не, ну, не долгий. То есть долгие видео никто не смотрит, если они на стене находятся. Только позитив, никакого негатива. Политика, э, религия – это то, чего не должно быть на вашей стене, потому что мы работаем вне политики, вне религии, да, нам не важно, какой религии человек, мы работаем со всеми абсолютно. Вот. И, ну, политика – это не та тема, чтобы ее вести на своей странице, которая бизнес-страница, у да. А, ну и я говорила, длинные тексты не пишем, да, лишнюю информацию не забиваем свою страницу, страничка должна быть интересна и никаких репостов. Ну и подвожу итог. Да? То есть для того, чтобы. Ну, то есть мы с вами определились, да, сначала, смотрите, давайте еще раз печитаем. Удоражим, да, свои мечты, то есть вспоминая вообще, что мы хотим-то от жизни. Жизнь идет, она одна, да, никто вам ее не продлит, вы не знаете, когда она закончится, да, ведь, вот недавно я писала на стене у себя о том, что люди себя ведут глупо, когда живут так, как будто бы у них в запасе кучу времени, да, на самом деле ведь так, если посмотреть на людей, живут как будто бы в запасе кучу времени, ну, работают не там, да, живут не там, где хотелось бы. Не с теми, может быть, да, иногда даже. Вот, то есть подумайте, чего вы хотите на самом деле. Оцените это в финансовом плане. Посмотрите, на каком этапе это находится по карьерной лестнице Алипплэн. На какой уровень вам нужно выйти, да, по маркетинг-плану чтобы смочь осуществить свои мечты. И затем начать действовать. То есть активировать номер регистрационный да, а бизнес-партнеры делают активируют номер на 100-150 баллов. Я уже объясняла для чего это нужно. А дальше организуют, то есть это организация личного товарооборота, да? Затем организует свое обучение и организует поток людей в бизнес. Вот, чтобы организовать поток людей в бизнес, можно изучить методы рекрутинга. Вот. изучить методы рекрутинга, то есть я говорила теплый, холодный рынок. Можно вживую рекрутировать, можно онлайн рекрутировать, можно рекрутировать в одной стальности, в другой, в третьей стальности. Да? То есть вам нужно изучить эти, эти методы рекрутинга, выбрать для себя, какая вам будет интереснее, больше понравится, да, и тот использовать. А изучить способы подачи информации. То есть нужно уметь давать информацию не только текстом, да, если вы будете переписываться с людьми в интернете, но и голосом, когда вы будете общаться со знакомыми. Да, то есть разные способы подачи информации есть. Можно через сайт давать, можно через видео, можно живую, можно собеседование проводить, да? И научиться давать информацию о бизнесе. То есть это самое главное вообще в нашем бизнесе, да. Если вы не будете уметь давать информацию о бизнесе, то вам люди не придут. Почему они должны к вам прийти, если вы не дали им информацию, да? И надели бронежилет и действуйте. Ну, бронежилет это работа с возражениями, да, понимать, почему люди возражают, как отвечать на их возражения, да, чтобы перевалить в 9 бизнес партнеров Ну и когда вы начнете действовать, вы будете вырабатывать свою систему работы. Не бывает такого, чтобы два человека работали одинаково, чтобы 10 человек работали одинаково. Каждый работает по-своему. Просто общие принципы одинаковые, да, но каждый все равно берет что-то свое для себя, добавляет от себя. да Не бывает такого, чтобы все было одинаково. Ну вот, план на день это одна регистрация в день. Конечно, сразу не будет получаться, да, нужно работать опыт. Команда за один день не создается, это дело времени. Зависит будет от того, сколько времени вы будете этому уделять, да, и с, с какими людьми в день общаться. То есть смотрите, если будет работа по холодному рынку, например, вы будете проводить 100 собеседований перепиской, переписки, да, то у вас из этих 100 собеседований 20-30 регистраций будет в лучшем случае. Если вы будете голосом собеседование проводить, да, это 40 регистраций из 100. Если вы будете работать по теплому рынку, то есть с людьми, у, вас, у которых к вам уже есть доверие, да, то а, это из 50 контактов примерно 30 регистраций. Ну, если будет работать с сайтом, просто кинули ссылку да, на посмотреть. Ну, это 1-2 регистрации из 100. А, если... У вас 100 регистраций по холодному рынку, это два бизнес-партнера, соответственно один директор в вашей команде. Если 10 регистраций по теплому рынку, это один директор в вашей команде. Это статистика, опять же. Да? Посмотреть на нее вы можете примерно сейчас понять, в каком направлении лучше работать. По теплому рынку или по холодному. Как давать информацию? переписка или голосом. Да? То есть вы понимаете, что живое общение ⁇ это всегда лучше. Но, опять же, интернет, он дает безграничные возможности, и ими тоже нужно пользоваться, да? но в интернете лучше тоже пытаться общаться лично, да, и хотя бы голосовыми сообщениями, этому тоже нужно научиться. Ну, еще раз обобщаю, это последний слайд у меня, да, прописывайте свои мечты, ставите себе цель, да, по маркетинг-плану, что вы хотите. Составляете план роста со своим спонсором, то есть прям расписывайте, когда, к какому дню, какому году вы хотите иметь этот результат и расписывайте ваши ежедневные действия, что вам для этого нужно делать. Организовывайте свой личный товарооборот. В да, бизнес партнер я уже повторяю, да, 100-150 баллов и каждый день работаете в системе. Каждый день. Если вы работаете неделю, работаете неделю, не работаете, это не система. Вы не работаете. Вы работаете неделю, неделю отдыхаете, потом, потом заново надо начинать. Вы же не ходите на основную работу, да, на наемную. Неделю работу, неделю не работаем. Даже если вы уходите на больничный, он все равно полностью не оплачивается. Да? Почему вам здесь должны быть какие-то поблажки? Это бизнес, да? Это не, как бы это не шутки. Вот. И введите учет проделанной работы обязательно, потому что если вы будете вести, вести учет, во-первых, здесь можно будет, если у вас что-то не получается, проанализировать, что сделали не так, или, может быть, не столько сделали, сколько нужно было бы, да? И можно подредактировать вашу работу. Если вы учет не ведете, к сожалению, этого сделать невозможно. Ну, мне на этом все. Эту фразу, наверное. Она уже избитая такая фраза, но она настолько точная, да, что наличие цели важнее наличия возможностей. Действительно так. Очень часто люди находят в себе кучу отговорок вместо того, чтобы а, искать возможности вокруг себя. А, просто представьте, что а, то, что вам нужно сделать, вопрос жизни и смерти. Вот вам нужно сегодня одну регистрацию? Это вопрос жизни и смерти. Да вы бы вот разобьетесь, расшибетесь, вы ее сделаете одну регистрацию, да? А если у вас нету цели, то вы даже задумываться об этом, правильно? Вот, поэтому, действительно, эта фраза, она настолько прям в точку, да, что наличие цели важнее наличие возможностей. Возможности всегда можно найти. Ну, у меня на этом все. Спасибо за внимание. Так, запись я отключаю.